да? Как... Если хотите поставить пиво аккуратно, чтобы он никогда не упал на катамаране, ставьте всегда на правый на левый плавник правого дельфина. Серьезно говорю, это 30-е годы. Алло, не как не таня, но не упадет. <свят> а, <да>. Левый пловник снова. <свят> <о, нет. свят> Ребят, рубрика как ее? Полезный совет у нас будет. <свят> Полезный совет от Андрюхи. Она нас идет. Не, сворачивай. Нормально. Нормально. А, -а, -а. да? Да. да. Андрюк, спроси, белый фольксваген не, поменяет... не поменяет на розовый дельфин. <связь> Фолц белый. Ну вот, смотри, пролетает на голова. Но он уже не снимет я не ну, сниму зазан поверни затылка зазан, мне да просто поверни даже не видел а, сейчас посадка в море будет ребят блин этот катер качает все я не успел снять Только бам. Ну, сейчас он к ним подплывет забирать да соберете Сейчас акулы сидят, катраны покусают. <реш> катраны подкусываем сейчас пальцы. А, а тут есть вообще? Катраны, да, тут ловят. Катраны ловятся. Маленькая такая метровая катрана. Метр полтора. Ну это туда дальше, три заплывать. Мясо катрана можно купить тут. Мясо катрана, такое шершавое, прям. А. Шкура шершавая. Да, кстати, ты уже купил это самое Какую треску? Кальмара. А ты самая дешевая это рыба треска морская. Вот с нее все и делают. Эти штукавые палочки, ребята, это что вы думаете? Краб, что ли? Хрен, треска Покрашиваю. Я говорю о натуральном мясе. на мясо катрана. Да ты что, глупости говоришь? Погнуть тебя умный. Свинья. Надеруть кисками. Вот тебе и будет катрами остановить. Я тут сзади там. А это там никого ну да, не было, его строя давай, говорю, допьем пиво, да поедем на берег. Давай. Сейчас долью. сейчас смотрим, я сейчас пьет, долью. Не, рожаку-то. Ну, потому срадыче! что я в тумане. Срадыче! Все что? <смех> Ой, посмотришь в интернете. <смех> <смех> Только не так как-то кормили. Или грозили никто. Давай бомбочкой. <смех> Давай, кто постоянно ей тайсядит. <пытаюсь> Талиса. Плывем к берегу. О, фитнес, ребята. Да. Даже вилло на пока мы плавали И... Что, ты, Андрюха, хочешь нарисоваться? есть интернет? У меня нет интернета. Хотя примерно. Хотя примерно. Нет у меня интернета. На телефоне. Там буква Е, она не распечатывает. Нет, показать надо. Так, ребята, Андрюха пошел, короче, рисовать. Женщина хочет сниматься. Сейчас он сделает литеровку, покажем, что он там сделал. Он, короче, пошел интернет плохо ловит на пляже. И он пошел где-то там интернет скачать картинку и сделать себе на лице. И увидим, что он там придумал. Мандуха такая что да, ребят, ребята, Пойдем полежим. Приезжайте с детьми, с детей мы уже. Сейчас у нас все имени. Пойдем за гора, не припишись. А, горячая кукуруза, горячая. Мы это все, искали латки, латки, дырки. Дырки искали в этой. Да, всем привет, продолжение. После обеда не надо да? Да, после обеда все-таки вытащили его на солнце. Какая проблема. Андрюху вообще не дойдешь. Фигура тут, фигура я там. гуляю везде. Что потому... вкусный? Гулящ... Вы сидите на месте. Гуля... На две медузы сидите на месте. А я гуляю везде. Гуляющий кот. Рулюбуюсь, наблюдаю. Гуляющий кот. И Андрюха гуляет, никто не знает. Где по побережью гуляю. Я гуляю по побережью. Вода теплее, кстати, стала, да? А? Ужинать? А? Ужинать будешь? Нет, но не буду. Пойдем в кафе, сходим, посетим. Клавишек да. еще не есть. Да. Так, вот. так, заказали ребята. Андрюха угощает. Коктейль кактус называется. Да, попробуем сейчас, что это такое, подигистируем, скажем надо. Сейчас попробуем, что это. Рискнем здоровьем. Отдыхаем нормально. Андрюха тут, кайфует. Сейчас Андрюху покажу. Андрюха вообще. Мастер, мастер Маргарит, как в клипе, Завтра вас ждет сюрприз. Их, их тоже, не только вас, всех. Я то, что сделаю завтра вам покажу. Надеюсь, что если сделаю, то все будет нормально со мной. Водка, ребят, стоит 100 грамм 500 рублей. 50, 50 грамм 500 а, 50. рублей. А, 50 грамм 500 рублей. Кто тебе цены придумал, я не знаю. Это пузырь сколько получается будет Даже в аэропорту плата в 50 грамм водки стоит 350 рублей. А здесь 500 рублей 50 грамм водки. Ну, я не знаю. Получается, ты 5 тысяч бутылки стоишь. Да что-то не то. Для налогов наверное, правда придумывает. Какие цены это? Это ваш? Давай, И, я Солью, да? Угу. А, текила составил. Да, но соль, мне кажется, лишняя, нет? Но У -у -у. такой рецепт должен быть. Мне кажется, это должен быть сахар, да? Да. Тут должен быть сахар, а вот тут чуть-чуть соли, да? У -у -у. да? Да. Соль везде. какой красивый да катанка и <еще> шута стоит 250 рублей один один бокальчик куда-то катанка щурта тут мне кажется, не лимон. очень. лимона мне кажется нету не очень да не очень не лимон есть он даже подавлен раздавлен. Видно даже куски лимона. Смотри. Лимон есть. Только надо ну, соли много по краям насыпано. А, Поленочка, да, Михаил? Сейчас после третьего глотка как то крутка Лимон почувствовал. Есть куски лимона плавают. лавочке. пиво сегодня больше не пьем. Теперь повышаем градус этого момента. Начинаем повышать градус. Что там говорил Андрей Виноградов. Андрей Виноградов говорил. Посмотрим, что у нас сегодня в Прискуранте. Он сюда приезжал и говорил, что у нас сегодня в Прискуранте. Не запомнил это фразы. Андрей Виноградов, то есть изюм. Я его помню, как изюм. Знаю. Смотришь наше видео, привет тебе так. От Ростова, Андрюхи. Это, это я твой твой сосед. Покойки. Твой покойник, сосед покойки. Что, Что ты хочешь? на пляже. на на пляже. Андрей выбирал. Потому что вчера у него был секс на пляже. <смех> Лена, а А то просто это вкусный прям. Я ему ставлю 4 по пятибалльной шкале, а 4 ставлю. А. Да. Так, ну сейчас я попробую. Ну, это Тверда твердая. Блядь, надо его и брать. Хороший, вкусный, да? Да. Освежает прям такой. Сроком ходить. Вообще классный этот коктейль. Да, Советы, всех на пляже берите. Вот такого цвета. Mm -hmm. Трубочка. Губы до того сухие, что трубочка залепает. Трубочки в море. Да, классно. Все, ладно. А там уже много наговорили да. на камеру. Да? Против себя уже показали, надавали. Все, ребята, отключаемся Ну, нафиг. Все, тебе понравилось? К вечеру вода нас ид ⁇ вот это. Попробуй. еще раз попробуй. Это ты в интернет вот. Для себя, да. Ребята, лучше всего. Возьмите. Чистого налейте, стакан чистого выпейте, положите вот под гадость. лавку и не Он надо ни слова завариваем. Я прожил 64 года и вот эту гадость не пью. Стакан и чистого память, лучше пьет. скажи, чистого. Да. Без, на, без севере. Главное, на севере вода выдыхать хорошо. С спиртяга. Правда, муравьи. 72 градуса, вот так. А вот это все говно. Вот такое мнение. Вот три разных мнения у нас сегодня было. Северяне всем привет. Магаданцам особо. Всем магаданцам привет передают. Так, ну ладненько. Пока остановим видео, пока что-нибудь другого еще не наговорили. Я взял два чебурека. Андрюха, они себе... Андрюха, чебурека я два сказал. съем, да, нет. Я и шесть 7... съем. У нас картошка есть. А 6... вкусные. Они вкусные, потому. Мы вот сейчас прикусили картошкой две порции. А 6. я сейчас съем чебурек. Позвали его картошку с мясом. Не есть. буду, не, я не буду. А я, я, ведь... я не я привык не... так есть. Я не хочу ничего готовить, ничего есть. Я хочу отдыхать. Я хочу покупать готовую пищу, только скину жару. Все с пылы а жары. А потом она значит, лежит там, она говорит, да, дело. Спылу с жару. <с <с и слушать их. И, как и, вода, знаешь, и это винить, как винить и непонятно чего. масло. да? Мы съели, ту же пищу, у нас ничего все нормально. Шашлык был пожаренный, вот Эндрю пожарил. Хорошо. А он же, понимаешь, привык сразу супер. С углем есть вот сжигает. Но ну, опасно с не было, поэтому меня тошнило. Это был с углем, <с меня не тошнило. Так ты привык совершенно с углем? Я с углем привык. Я без угла шашлык не могу. Вот, ребята, принесли Слышите, ребята, я хочу сказать вам, что такой коктейль я могу дома взять. Это не так делать. Нужно сначала сок выпивать. И томатный сок налить сюда, и вот. Ну да. Подвину, Он выпивается вообще вот так вот, я могу показать. Скажи как правильно. Сверху а, сначала слой сока наливается, потом по краю. Аккуратно. Аккуратно льет. Очень аккуратно. Это важный момент. 90% успеха в этом моменте. Аккуратно. Водка. Слой водки наливается и потом когда ты его пьешь могу показать ну сейчас ладно убивается сначала водка а потом сок а потом... Слышь, андрюх это <Развернись> а, сюда. <сélок> <сélок> ребята это рецепт, ну, Самое главное, посмотрите это на меня, новостей. надо закусить вот этим. Вот вот заразу <рес> они <рес> меня купили. Я вам хочу сказать наш старинный русский рецепт. Берешь стакан раненый, наливаешь воски и бутылочку томатного сока. Стакан сюда и съешь, и все. А вот это, это детский сад занимает. Мне 64 года в первый раз эту парад. Попробуй хоть как, что оно нормально. Ну томатный сок, ребят, честно. И с кусочками нельзя. Да. А когда с таком вот, сверху томатного сок, а потом. Блогером открыл, да? Рассказывай. Я блогером, Или как мы сегодня <в> <в одесс> во время. Или как мы сегодня по две тарелки. Шулюма мясного, как смели Я смотрит. сейчас смотрите, вся Россия смотрит. И Путин, там он на Путин смотрит Это очень важно Ну как, Андрюха, это? Геляш? что да. опять с плюсом <с Что, наверное, чебурек Чебурек, не геляш Мяса нету? Смотри А теста. много, тесто надо. Зато вкусное тесто, сладкое Андрюха, я ем тесто, а ты ехать, да. сладкое зато. Сейчас проверю Пустая Правда, да? Где-то <смех> Как в Советской Аврии делать? Да. Белишься. Блишься, mm -hmm. А что ничего не могу Вот это, ребята, не занимайтесь. Так всякое лодке, томатный сок Короче, деньги не тратим на ветер, да? Да, правильно, правильно. Деньги на ветер не надо. Сейчас я тоже попробую, что там. у мне две трубочки. Бадики. Что, через трубочки надо пить? Нет, вообще трубы. Через трубочки? Нет, вообще нет. Зачем трубочки? Это мешать. Так, ну ладно, будем без трубочки пробовать. О! Это надо, чтобы лед не попал сюда в воду. А то они и к дырочку пойдет. О! Андрюха! Вот это гадость! Надо залпом чуть-чуть я не могу. Надо размешать. размешать надо. Ну давай, выдохни, подожди, так выдохни. Давай, пошел. Сильнее, а сильнее сильней, чтобы сок почувствовать. А -а -а -а. Вот этот ходняк тебя завтра будет. Вот <Смех> ну, он специально тебе это делает. Ты болеть будешь, дай. болеть будешь. Нет, не гуляш. Нет, не хочу пока, сейчас. Беляш. Лена, он съел беляш и выпил один коктейль на всю зарплату. Умею ввиду. Это он про кого? Про жены говорю. Не спрашивай. Коктейль и беляш на всю зарплату мы выпили. Батя за нами следил, да? У мы и не ходили. Лена, не слушай этих баламут, особенно которые этих темных очках. Все под контролем. Так, вот. так что Илинарка один все нормально. Пьем томатный сок со льдом. Да. Больше ничего. Специально, да, но по бумагам другое проходит у нас. Лена, я тебе могу бумаги пройти. Слушай, давай мы этого провокатора. Бумаги, визитки. Не-не, этого провокатора сегодня. Визитки. В море тут Отец то вкусное, да? Это хорошее, здесь еще не надо... Может... Ладно, отключаемся пока. Тесто хорошее.